Вот я хотел показать интересно Вот этот... Это от, от лампы старый Какая-то детская... это На двух батарейках работает. Вот она. Ярко светит, блин, оказывается. Вот новые батарейки, если вот какие то типа энерджайзера что ли. Новые. 1,6 вольт. Там почти 1,5. А 1,6. Когда новые... А потом они садятся. Вот они. Нашел было, да? Плав, это от старой лампы. Она покоцанная детская игрушка что ли какая-то детская лампочка такая вот от нее внутренности вот это вот я снял вот как ее покоцанной вообще ярко горит блин вообще пипец от 3 вольт всего лишь блин две пальчики батарейки новые рассчитан там две пальчиковые батарейки ставились я видел это типа лампочки это лампы маленькой такой настольный такой детская что ли она для детей, похоже, что ли сделано. Ну, она маленькая на трех, на двух пальчиков батарейках. Вот, и подобрал, я думаю, вот хорошая штука, блин, фонарик из нее из трех вольт всего. Такой яркий. Ну, это запчасти. Это давно очень нашел. Вот такие пироги, очень Хорошая штука. Вот хотел показать в сапогах резиновых ты, блин. Это так не пройдешь в кроссовках, ни хера вот тут я вот выгляжу вот это с корзинкой еще блин такой плетеный вот места смотрите такие бывают в таких я находил даже с морских. Ну, тут вода еще видишь, стоит Вот сколько воды блин. такие пироги для бодрости по воде пройдусь полностью печет блин а вода бодрит, как бы водно-водно на ступил, как-то бодрячком сразу становится. Вот такие дела, такой бурелом, блин, забредешь так потом. Ну, потом дальше-дальше сможешь исчезать, вроде бы, местами так попадаются, такие места болотистые. Вот, вот запах-то этот, черемуха или как ее называют, сразу запах сразу в нос бросается. Ветерком сразу заносит, что думают, где запах, откуда, где растет, то тут она, оказывается, вот перед носом, откуда запах идет, туда и, <laughs> блин, поперся, вот такие дела, в общем, сразу в запах бросается, этот приятный запах, аромат вес весенний такой, черемухи там, можно сказать, офигенный такой аромат, классный вообще, суперский. Так, вот это хотел сказать. Здравствую всем драгон. Сморчков думал не найду. Нет, есть. Вот одного нашел. Тут надо смотреть просто внимательно. Запрятан был. Прям вот так. Вистими все закрыто было. Вот так я убрал. Ну, Очень прячутся так. Просто не заметишь сразу. Надо внимание, себя за, это, настроить на внимание, чтобы замечать, чтобы чувствовать. Надо. Ну, вот такие дела, в общем. Так, перейду по дорогу, посмотрю, что там. Не знаю, может, может еще, ну как раз дорогу перехожу, никого нет, это классно. Классно для меня, специально, наверное, ступили. Так, пока пауза. Вот, как говорится, пока не нашел особо смородину, хоть немножко, говорю, наберу там сушить для чая и то, ладно. Вот. И пироги, посмотрим. Еще одну пока нашел, больше что-то сморчка, нифига. Где-то вдалеке, может, они есть. Тут у себя пока поблизости. Чет, кружил, кружил, тут целый час, наверное, все-таки еще нашел. Вот второй пошел. Не было, блин, больно, нет, нифига. Потом раз, да, может на три сразу. Четыре, вот пять, блин. Под листьем прячется. Вот шестой сморчок. Седьмая там еще. Вот уже. Дела, в общем там вот тихонько там вроде бы есть на заниматель смотрите под 20 минут еще. прячется вот, вот так вот такие дела в общем не зря сходил все равно так вот сообщение так... антохи по ватсапу по, пока слушал смотрю опять вот сейчас нашел вот монтирую то монтирую антоха видео сбор где вот еще один тут прячется, смотрю, большой, это нормальный. Вот это я большой такой еще не встретил пока. Это единственное, ну, поменьше немножко они попадались. Местами вот так так находишь, все равно. Там вроде нет-нет, а ух, еще один, блин. Надо же пока болтаю. Я вам снимаю, блин. И тут еще они и нахожу одновременно. Вот еще две. Тут еще прячется. Они как прячутся, видите, отлично, интересно. У меня в азарт вошел, вообще пипец, блин. Такие дела вот еще один. Вот, если что, тоже монтировать можно, Я, это Антоха, запись. Ну, буду собирать пока. Ладно, такие дела. Ну, есть, в общем, грибы, можно ролик это, отличный, короткий, нормальный это, выложить. Вот еще одну нашел, так, говорится, тут вроде, если одну нашел, значит, где-то в стороне еще может прятаться. Вот среди таких деревьев они как бы вырастают, чтобы. От вас а корзинка-то у меня небольшая, такая вот обычная, это. вот, эту корзинку-то я и то нашел было, просто кто-то выбросил, я ее подобрал, Говорит, да, для грибов пойдет. Но. У нас же сейчас все выбрасывают, не успел, там, что сразу выбрасывают. Вот, еще хожу, брожу, посмотрим, видно будет еще потихоньку, потихоньку, одну, две, бывает там сразу в семь, Вот ну, такие дела, в общем. Нашел, вот тоже. Ничего вроде, более-менее. Ну, постучно бывает, так попадаются. Ну, воздух здесь интересный. Вот места такие интересные, вот как бы, эти вот березовые, эти дерева там, поваленные. В таких местах, бывает, попадаются они. Бывает под листьями, аккуратно приподнять, там, бывают там, такие пироги, в общем. Да и здесь запах сирени, вот этот, как его, вот это черомаха или как сирень, Антоха, знаешь, наверное. Вот этот приятный здесь воздух, ну, все этим э, такими, был ароматизированный такой воздух лесной. Вот, как сирень там, или как вот, здесь вот обдувает, вот такие дела, в общем. Вот дождик поливал, не зря поливал, видишь какие, вот перочинный ножик, который канцелярский. Я его люблю обычно таскать, вот, для сравнения насколько они отличаются ну, размер у него нормальный вот такие раз найдешь там посмотришь вокруг теперь тоже где-то тут должно что-то быть внимательно вот такие дела в общем дождик не зря прошел в общем как бы все равно это вот в такой местности ну, запах сирени вообще классно не сирень а черемуха как сказал антоха да путаю это черемуха запах тут все пропитано запахом И вот там вдали тоже белое виднеется ну, она растет белизной. Вот такие дела, в общем. Собираем тихонько. Вот, бывает, моршки попадаются по одной. Вот так, идешь, идешь, опять прошел немного, вот опять нашел одну. Ну, это уже вот, где-то вот она размер у него на руке. Такие дела, вот, в общем, это. Бывает сразу пять, там, а бывает по одной. Ну, по-разному, как пойдётся, вокруг сразу надо осмотреться будет сейчас тоже. Вот такие дела, в общем. Я уж там немного там в корзине напускаю, наполняется, там сколько... Но все равно прилично для меня это в радость, там несколько, пару часов там бродить и там буквально ходить. Вот не надо было слишком далеко ходить, я вот тут внимательно просто надо смотреть, был такие коряжники. Вот такие дела, в общем. Бывает вот еще прячется, глядите, я тут отошел немножко в сторонку опять, и вот крапиво, здесь вообще трудно это разглядеть, там бывает вот, в листьях, там не заметишь, вот крапива тут вообще заросты такие, И тоже одну штучку нашел, а такую же, рядом же буквально, отошел немножко, вот, я говорю, бывает, вот, маскируется сильно это, Власные заросли крапивы там такие пироги. В общем. Вот общем В каком месте попадаются бывает Вот видите, здесь местность какая тоже. Вот, опять одну нашел. Вот, вот, вот, кружу. Метров там 20 пройду, там даже чуть больше. Раз одну нашел там. Вот, такие пироги вокруг еще смотреться надо внимательно. Вот такие вот. И так и по одной по одной бывает. Побольше, бывает чуть поменьше, но все равно нормальный тоже попадается. Вот от того места это то недалеко отошел, опять две штуки. Гру тут надо тихонько ходить, смотреть, а бывает с замаскированы, и не попадается там на глаза, там вот один и второй, такие пироги. Тихонько-тихонько, медленно хожу и тихонько это по одной, по две там попадаются, как говорится. Вот. Главное внимательно смотреть. Сейчас тут дерево такое длинное, поваленное лежит, береза. Под ней опять вот прячется. Вот такой большой такой. Один вот, вот, еще. вот. Аккуратно тут подрезать будет. Потом плазму я побрызгаю это место, плазменной водой. У меня с собой она в емкости вот этой раз, так то место рядом. Чтобы потом это... Ну, срежу потом. Ну, второй там тоже большой. Ну, приличный тоже такой. Бы. Вот. Один третий смартфоны, чурчек, смартфоны, так -то. ну, это тоже неплохой, не маленький, вот такие дела, вот, вот, вода у меня сбоку упала, блин, вот, раз вода, минералка, минеральная, таскает с собой, вот тоже тут еще один вот прячется, один маленький еще прячется, тут ну, все внимательно она рассматривает, третий замаскировал, бывает такое такие находки как бы тут внимательный сейчас смотреться тоже надо может еще что-то есть вот такие дела в общем. вот немножко отошел еще ветер поднялся что-то прям второй вот блин маленький третий тут маленький что-то прячется четвертый пятый что ли вот такие дела в общем. еще один тут прячется в сторонку отошел вот я говорю вот, вот, вот, даже не знаю как внимательно смотреть вроде нет нет а и раз резко самый большой экземпляр -то у меня вот один тут есть я покажу сейчас вам который у меня в руке вот он в руке вот как сморчок то мощный он в дерево врос все половину там не там половина не половинка там немножко осталось кусок но она врослась в дерево прям туда березы что ли поваленную вот такие дела ветер поднимается блин вот как назло что -то. не знаю дождю наверное ну и ладно хватит на сегодня уже прилично набрал что там Тут долго то не ходил особо все равно тяжелые корзины вот я все равно столько набрать это тоже нормально ну вот черничные плантации здесь еще дальше в трассе подошел, там трасса вот уже а там дорогу перейти и домой пойду ладно сегодня хватит думаю достаточно ладно добрать тепла света собрал вот результат это большая какая-то кастрюля сейчас сложил туда размером то никакие вот промывать чтобы и большие тоже есть и разные сморчки вот большой тут наверное, на ладони вот там еще больше даже есть да и в корзине вот слож, сложен все вот тоже там разные мелкие большие средние сморчки Такие... Вот улов мой, как говорится. Весь. Да, самый здоровенные считаю, вот такие, блин. Там один еще больше. В два раза почти есть. Там, там далеко лежит. вот. Такие дела, в общем. Три килограмма, три наберется, наверное. если так. Ну вот. света света Ветер, здравствуйте, ветер прохладно как-то вроде бы трясет камеру, да, так когда идешь, в магазин надо зайти. Слоду купить тогда, сюда прикупить фруктами. Пасмурно, вот. что-то ветерал. Что-то что чип перестал работать вообще. Не знаю, что вот как у подъезда чип у нас. Ну это подносишь чип-то открывать подъезд. У всех зависло, блин, они потом коврик стали подкладывать, там резиновый, который ноги вытирать, чтобы специально резиновый коврик, там какой-то такой ребристый. Вот, пришлось больше ничего не остается, тут задувает, наверное, ветром-то, когда, блин, когда говоришь, что, вроде, когда под запись-то потом, вот, ветерок какой-то небольшой такой, прохладный. Вот такие дела, в общем. Вот этот чип-то, блин, пока не, перепро... не перепрошьют. Ни не будет, ничего, сделано. Ну, подъезде все остались без... Ну, у всех чип не работает, оказывается. Я думаю, только у меня сломался там. И, там у них замкнул, там что-то, походу. Что-то случилось, не знаю, что. Зависание какое-то. Такие дела, в общем. Это офигеть просто, пипец. Под дверь там подкладывать. Случайно не закрыть дверь там. подъезда, Ну, там, открыть-то можно внутри, все равно ну ладно добрать тепла света установка ты недалеко остался вот. хотел показать графит 300 миллимет... миллиметров длиной они толщиной 15 миллиметров вот, заказывал было четыре дня прошло по Валберис. Валберис. 15 мм. графитовые стержни или а, как их называют электроды что ли, для сварки из графита вот я по поменьше длиной. 300 миллиметров. Вот, блин. Одна штучка. Тут три штуки. И вот. И обошлось 500 рублей. 450, да еще. Плюс там что-то содрали вроде. Ну, 500 общее. Вот это вся мототень. те графитовые стержни. Из графита. Руки вот все в граффити. Такой же, как карандаш. Так Тол толстый. Карандаша, можно сказать, стержни используют и из такого материала. Вот еще бывает матери... бывает щетка графитовая, там что-то такое еще. Вот такие пироги. Хотел показать. Так, запись пошла. Вот. Попробовать решил этот графитовый стержень. Что он вырабатывает? Нет, зеленый, светодиод дело загора... загорелся В воду макнул. Все туда, салфетки намотал. И фольги. То сверху в скотч. А сверху опять салфетки потом. Бумажный скотч обмотал тут плотно. Что-то преобразователь способен там вырабатывать. Воду опустил, да и что намочил. впиталась там. Подсветку дает в темноте. Вот в темноте где-нибудь. Раз там. Ну так просто смотрю. Пока не окислится а алюминий, она будет гореть. Ну пока не высохнет там. Макнул опять. Ну она окисляется. Вот еще интересно. Да. За счет окисления, по ходу горения. И как там андрей вольт там у него преобразователь мой более мощный у него там от 03 может загораться тут 09 вольт она вырабатывает и преобразует через преобразователь вот смотрю просто что она на это зажгет там просто решил проверить или графитовый стержень 300 миллиметровый Ух, зацепил блин немного вот такие пироги решил проверить что какой потенциал у него Хотел показать. От карандаша то Антоха вот этот стержень-то вытащил, допустим, от строительного. Надо сейчас кап капнуть сюда перекиси, если будут загораться. Нет, пока не горит все. Должно. Как-то по идее. Не сразу, но. Гореться должно. Вот уже начинается тихонько. Ну, все, разгорелось почти. Заслуга разгорелась сразу от перекси водорода может вшипнуть там еще водой туда сверху вот. Вот, все работает сразу ментально. постепенно впитывается и загорается вот, такие дела в общем так-то быстрее намного когда стержень ну, плотнее там прокладка и сразу фольга потом, вот, контакт преобразователь сразу светится, такие дела, в общем. всем, вот, показать хотел, вышел все-таки посмотреть, Это да, а все время не mm найду, -hmm. устаю тоже с работы. Крапива-то уже растет, а то все на трудах, на трудах тоже тут вот. отсыпаюсь, блин, потолгу потом, по ногу. Ну, все затопило, блин, тут водой, блин, тут хрен пройдешь тут. я же из-за этого никак не могу, лес затапливает, из-за этого вот этих такие места как говорится поэтому не могу никак ну, видно гру вот если труд пройти местами местами то можно но, наверное, сейчас тоже полу все равно вот такие дела очень ладно набрать флассета здравствуй вот, решил посмотреть сегодня в лесу в выходной в воскресенье да. 23-й, что сегодня у нас, условно, в апреле. Думаю, может найду этой сморо... э, смородины, говорю, сморчков, думал, найду. Это, в итоге там ведерко какой то железный нашел, я думаю, как металлом, думаю, пойдет, ладно, заберу. Туда-сюда, там в подвал врос, пускай там у меня лежит, там сдавать можно его. Хлам, так все равно, смородины, вот думаю, листья пособираю, вот такие немножко там слегка пособирал бы. Да. На чай тоже пойдет, ну вот, цветет. Вот, листьточки такие выходят уже смородины. Вот такие пироги. Сморчков особо не нашел. Может они где-то есть. Искать надо, тут времени много надо. Мне это тоже на труды надо завтра. Там долго бродить-то. Это не, не планирую. Чисто так посмотреть. Просто вот такие пироги. Как бы сегодня в лесу. Немножко походил, даже домой пойду. В сапогах только вода тоже. Местами высохшие все, местами вода стоит. И то в сапогах можно было пройти только, а так в кроссовках не зайдешь особо. Да и летом, да и летом, говорю, да и когда все высохнет, все равно это... В, сапоги, в сапогах ходят все, не в кроссовках, там все равно бывают такие места болотистые. Все равно сапоги нужны. Такие дела, в общем. всем здравиям, вот я это, это место -то, где вот зимой или когда там морозы-то были, оставил ставил эту, там свечки-то вот эти зажигал на все вселете-круголете, тут еще три, ну, тут еще, а тут было, блин, я путался на снегу-то там, ну, вот, еще, блин, вот. сколько тут еще ям-то нет, блин, один раз, второй раз я же терял и тоже снегом зарывало, сколько раз уже, вот это место силы-то, да, как бы, вот там дома у меня уже, пятиэтажки там сразу за деревьями, можно сказать, там видно. Сейчас все зеленью покрыта. Вот это место силы теперь <смех> примечено, как говорится. этом месте ставил, зажигал, как говорится. Ну, надо запомнить теперь, чтобы маленькая березка там всегда. Ну, такие пироги чем-то отметить, надо еще завязать какую-нибудь веревку там или еще. Вот местечко этого... Место силы. <смех> Такие дела, в общем. Нашел все-таки, искал, искал, нашел это место. Добра тепла света. По счету летательных аппаратов, вот этих вертолетов, самолетов, как говорится, я-то не могу ничего сказать, но какие-то наблюдения свои тоже есть. В м условном летом тоже осенью, я говорю, тогда солнышко, вроде бы, чистое небо такое, в октябре, что ли, девятнадцатого условного лета, когда еще коллегу только вот пришел было. Вот когда трудился, там мешки кидал, там, в совхозе, в свое хозпредприятие, помню, возил, как бикорм, там, на машине возили, там, и раскидывали, там, втроем ездили, ну, у нас грузчики, грузчики-то, грузчиком трудился. Тоже из, ни, из ниоткуда взялся, я как, ой, ой ты степь широкая, песню такую протянул протяжную, я так запеть захотел сюда и откуда-то взял, взялся истребитель тоже как бы так. Тучку посреди неба, остальное все чистое небо. Он туда нырнул. Какие-то то ли секунды, полторы секунды, или сколько там прошло, наверное. Он как быстро. И ниоткуда взялся, блин, и не было. И раз и тут же пропал. В тучку нырнул, и звук пропал, и все, и сам самолет куда-то хрен вот, телепортировал, что ли. Я тоже говорю, не... тут тогда вибрация сильно повышал. Вот тогда очень сильно повышал. За счет диф там у меня по счету энергетики тогда ощущение легкости такое, да что там, вот это все создавал, сам каждый миг и час сражался с этим, с негативом, как бы вокруг в поле такое, через диф, ну, с ними нормальное общение, все, все и, да. и как бы они, и через них энергетика тогда выросла была сильно, мешки казались какими-то надувными, вот я помню тогда вот это, хотя они весили 22-23 килограмма не казались такими легкими вообще, вот сильно сонастроился было, ну вот и истребитель даже откуда-то взялся и тут же пропал, все интересно, а не туда нырнул, говорит там, или что-то открылась какая-то завеса, вот Олег Сергеевич говорил вроде, тогда в те времена еще мы общались по скайпу, ну какая-то завеса может открылась и она появилась и тут же пропала, какой-то морок как бы расстегнул наверное немножко. Вот бесшумно, как бы, можно сказать, тут же пропал, появился, и тут же как исчез, как мгновенно. Интересное там тоже наблюдение было. Это когда на высоких вибрациях, сильно вибрации повышаешь, очень сильно. Что-то какие-то пологи открываются потом, вот эти вот всевозможные. Реальность начинает, ну, вот пространство начинает это структурироваться, что ли, в другую, по-другому, как бы, пространство становится другим. Вот такие пироги, наблюдения вот личные Ну и там дивы даже мясо от мяса отказывались. А я, говорит, сходил в столовую, говорит, котлеты, да что там, сосиски там, все это мясное там полно же мясокомбинат же рядом там, это совхоз там, где свиней там, все, мясо, убой там. Отказывались они, ели только кашу. А, я, говорит, кашу, гречку поел, говорит, больше не охота, говорит, там что-то типа такого. Там салат там. Ну, я тоже да, салаты брал сном, с горохом там отваренным горохом, помню. Я тогда мясо отказывался тогда уже, в те условные годы начал отказываться. Такие пироги, в общем...